Первый запуск электростанции Кутер ТО 40 л номинальная мощность 3 кВт. Двигатель включили, воздушную заслонку по двигателя в сторону перевели главным движением и в рабочее положение заслонку переводим. Так вот все.